Всем здорово, с вами гитр 94 и сегодня у нас реакция на ролик с канала Федор Комикс, вернее, с его второго канала. он там выложил ролик под названием «Ютуберы в школе». Первая серия, в скобочках, и последняя. В описании написано, что это был какой-то запланированный проект, коллаб, но потом что-то сорвалось, и в итоге дальше пилотной серии ничего не нарисовали. Ладно, смотреть, что это вообще из себя представлял сериал. Ютуберы в школе. О, здесь хорошо. Батл. Фейс. Снайпер Федор комикс, анимация Даник Студио. Но я чувствую, какая-то анимация знакомая. Первое сентября ютуберы всех мастей а. собираются в школу. Стас, ну ты скоро? Да, мам. Здесь хорошо. Диван в портфель-то запихнуть? <laughs> Диван в портфель. Если они сами себя Молодцы, озвучивают, это топа. И не очень талантливых э, синяк? Вот первый урок в учебном году. YouTube. Все радостно приветствуют Марию Ютубовну. И цветы. Кто-то, мягкий игру. Комикс, Но, это не знаю кто. Наверное, потому что у нее их слишком много. Ну, естественно, самый большой букет у. Николая Соболева, процентов, да? Держите. Какой большой! Это был букет от Николая Соболева. О, я сказал Николая Соболева. А кое-кто сильно выделился. Лето полетело. снег стало ближе. Впереди еще. Ларин, что ли? Спасибо. Присаживайся, Дима. О, Боб! Еще и туда. Ладно, класс. Давай а, я тут начну. Ладен подпилил. Предстоит, как и всегда, сложный год. Кто-то взлетит, кто-то скатится, О. а кого-то даже переведут. Лиска там было Класс. Я надеюсь нет. Так что учитесь хорошо, выкладывайте видео регулярно, подписывайтесь и ставьте лайк. Кстати, кажется, Илья опять не пришел. Да, Илья. И а это кто? Никто не знает. А что вы все на меня-то смотрите? Хаван! <смех> Я тут, Мария, Ютуб... А бл... Илья, мы Мэдисон, что ли? Так, он Рэд-21. Надо будет попробовать, хоть <смех> сработает. Все? Так коротко? Ну, в принципе, анимация неплохая. Много знакомых ютуберов увидел. Ну, мне знакомых ютуберов. Анимация, ну, Даник, Студио, она всегда там вот такая без черных границ. Веселая. Ну, жаль, конечно, что там кто-то из аниматоров ушел, поэтому мы больше этой серии, сериала не увидим, только эту пилотную серию. Мне, мне понравилось. Я не знаю, озвучивали они сами или кто-то кого-то позвали из других людей, я не знаю. Ладно, если, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал. Кстати, лайки жмите на «Хочешь не в контакте Подписывайтесь на федор Комикса на оба его канала и на Дадик Студио тоже. И до следующего видео.